Дорогие друзья! Рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова и инвестиционный центр Павловы и партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика про новые торги, активы госкорпораций. Есть ли на этих торгах какие-то подводные камни, связанные с имуществом, которое продается на этих торгах? Наш подписчик переживает, что может что-то купить, а с этим имуществом кажется что-то не то. На самом деле именно эти новые торги, активы госкорпорации отличаются тем, что на этих торгах продается чистое с юридической точки зрения имущество. И даже если есть какие-то подводные камни с этим имуществом, об этом пишут большими красными буквами. То есть, на этих торгах вам не нужно быть суперспециалистом, чтобы определить, имеются ли какие-то бревнения или нюансы или подводные камни с этим имуществом. Продавец сам вам об этом расскажет. Попробуйте заняться этими торгами, найдите какое-то имущество и вы в этом сами убедитесь. Это очень приятное отличие от других видов торгов. Если у вас есть еще какие-то вопросы, связанные с этим имуществом, с обременениями или еще с чем-то, пожалуйста, пишите под этим видео, я с удовольствием вам помогу и отвечу на ваши вопросы. Если вы хотите, чтобы мы и дальше отвечали на вопросы, помогали вам, пожалуйста, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличных торгов и на новых торгах в том числе. И всем пока!